Вес этого объекта превышает более чем 100 мегабайт, поэтому загрузить его по сотовой связи невозможно. What? iOS хоть и самый совершенный мобильный OS в мире, но все мы знаем, что у большинства совершенных в этом мире вещей есть свои определенные недостатки в нашем случае нет, это не низкий уровень заряда аккумуляторов 20%, а ограничение по скачиванию контента 100 мегабайт по сотовой связи. С помощью оригинального сервиса FlexStore ты сможешь не только скачать приложение для записи экрана твоего iPhone или iPad без джейлбрейка, но и найти уйму интересных твиков для твоего устройства, а также установить приложение с расширенными возможностями по типу царского клиента ВКонтакте. В общем, советую, ссылочка есть в описании. Как-то раз в пятницу сижу, я такой в школе, что-то делать вообще было нечего, потому что в пятницу обычно у меня расписание так себе, довольно-таки скучное, но тем не менее. И тут мне приспичило на одном из уроков э, скачать какую-нибудь игрушечку на свой айфончик весом в более чем 100 мегабайт. И потом, впоследствии, я уже понял, что сделать этого без какой-либо точки доступа Wi-Fi, тем более открытым, мне невозможно. Все, что нужно сделать для того, чтобы обойти это глубоко, Глупое по меркам даже 2017 года ограничение на скачивание абсолютно любого контента весом в более чем 100 мегабайт, тем более на устройствах, которые поддерживают самые последние стандарты сети 4G LTE, это... Начать скачивать нужную программу, включить Wi-Fi и нет, нам не нужно бегать с горящей пятой точкой и искать незапароленную точку. Далее активируем авиарежим, затем делаем хард-ресет на нашем устройстве, зажимая клавиши Home и Power на iPhone 5, 5S, 6 и 6S и делаем жесткую перезагрузку. Для проделывания же точно такой же процедуры на iPhone 7 и iPhone 7 Plus нам нужно зажимать уже кнопку блокировки и кнопку Минус на качельке регулировки громкости. После пробуждения устройства отключаем на нем авиарежим и ждем секунд 15-20 для того, чтобы трубка или планшет пришли в более-менее адекватное состояние. И тапнув по иконке приложения, которое нам нужно загрузить, мы ждем, пока на наших глазах произойдет Действительно настоящая магия. Понятия не имею, почему Apple до сих пор не добавила в свою операционную систему хотя бы возможность отключения данного ограничения. Но опять же ждем, что данную штуку вырежут или хотя бы дадут пользователям возможность отказываться от ее действия уже в следующей версии ОС, iOS 11. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и родственниками, чтобы они так же, как и вы, знали, как можно с легкостью обходить ограничения по скачиванию крупного контента на их iOS-устройство. Мира и добра вам. Пока.